Всем хау! Хау-мау! Привет, братулечки! Братики! Братишечки! Роднулечки! Подписчики! Сегодня рандомные катки, как всегда. Стреляем, умираем. Смотрим на деблоидов. Получаем от деблоидов. Ну, короче, все, как всегда, ничего нового. А вот тут я уйду, блядь. Опа! Ой, я себе, блядь, я не засветился. Это что, парень? Уел, что ли? Вот я ушел, все. Все, я ушел. Ай, блядь, красиво меня отправили. Ладно, мы не ждем, мы не ждем никого. Мы никого не ждем. Мы просто сваливаем, блядь, в другой бой. Вот и все. Я все сказал. А, понятно все стало. Ну чё, 3.10, результат вам виден. Чё скрывать-то, результат все видят, 3.10. Я еще пока живой. Пускай вот этот хотя бы имбец уедет сюда. Отлично. А э -э, Чтоб ты не болел никогда, парень. Блять. Ух ты, блять. На, в дерьма. О, как мы разменялись, я туда, он туда. Нормальдэйм. Нормальды. Ух ты, блядь, не нормальды. Не нормальды, блядь, не нормальды, блядь, Ребята, гуски, блядь, слетели. <с sos> ну я говорил, что это кусок. Все, едем, блядь. Ребята, мы едем, блядь. Благо у нас быстрое говно, и оно быстро едет, блядь. Доезжаем, убиваем и радуемся победе. Я понял. Я тебе прекрасно. Давай, добивай, блядь. Неужели, блядь? Постой еще неделю, блядь. Александр303, привет. Ребят, 5.14. Н нас имеют, ребят. 5.14 нас имеют. Что делать, вообще не представляю. И, и упасть я уже никуда не могу Так что, короче, я стою здесь и, и просто И просто мне пиздец Арта меня потихоньку убивает Но я ничего в самом деле Тут не сделаю, блядь Блядь, кританул, вы представляете? Блядь, блядь Все, блядь, хорошо Печальная тут. Ну, чем, может, блять, кто-нибудь да поможет, блять? Может, блять, кто-нибудь да поможет, блять, а? Ребят. Бля, бля. Арта мне помогла, блядь. Вот этот. Э -э -э -э -э -э. Сука, незаконнорожденный, блядь, помог мне отправиться в ангар. Крайне ваген, блядь. Я иду к тебе, друг, к тебе пизду, и пришел. Блядь, бля. ну это-то че, хуйло ебаный на базе стоит вот это мразота, блядь, яхушка, блядь. Вот ну, тварь, а. а. так все хорошо начиналось. Блядь, блядь. Хорошо, что не по мне, блядь. Да ну нахуй как так-то? Ааа, Да добейте же его, ёбаный ваш рот, блядь. Блядь. Блядь, блядь, блядь, блядь. сука. Uh <sighs> Я понял ты разозлился просто броня не пробита хорошо но я тебя сейчас а, отправлю пойдешь свои телочки ныть и нефил блять обидел О -ха -ха, блядь. на блять кусок говна это приехал защитнички. На нахуй толку все мы, мы вдвоем остались Опа! Вы, вы видели, блядь? От этого уклонился, сука. Арта меня, блядь, прописал на 660. Так, Так, итог стрима. Итог стрима такой, что, в принципе, сегодня от откатали... хорошо. Большое спасибо, ребята, вам за просмотры, за вот это, за этот пиздеж в чатике прям нормально лайки большое вам всем спасибо самое главное не болейте чтобы у вас всегда было все нечто в личной жизни финансовой в личной пускай этот самый болт всегда будет так как нужен он короче всем вс благ